Да, пока, пока запускается эфир на ютубе, на ребят, я еще раз тогда, наверное, вам напомню, что будет ретрит, который состоится с 28 ноября по 2 декабря. Я вас всех очень жду. И еще хотела бы сказать, да, что я уже, я уже об этом, я уже об этом говорила. Это будет такой мой ретрит в новом формате, в новом формате меня. Я немножечко, я немножечко поменялась, немножечко изменилась. Во мне произошли какие-то. О, начался эфир. Во мне произошли своеобразные перемены. К лучшему они, к худшему это уже не имеет значения, но тем не менее они есть. И я буду смотреть, насколько они актуальны для дальнейшего вещания меня. Насколько люди будут понимать меня, насколько будут доходчиво э, говорить вам то, что я хочу сказать. И если у меня изначально не было вообще желания продолжать это делать, то я все-таки, наверное, пообщалась со своими близкими, со своими друзьями, которые которые мне дали, наверное, понять, что на сегодняшний день я еще нужна, чтобы что-то говорить, чтобы что-то вещать. Пообщалась с мудрецами, которые мне сказали то же самое. И, наверное, на сегодняшний день мне бы хотелось тогда, если уж я буду вещать, если уж меня будут действительно понимать в том аспекте, в котором я это сейчас готова рассказывать, то я все-таки, наверное, хочу рассказывать те вещи не просто с духовной, не просто с душевной точки зрения, да? Не просто с того, что я вот это вижу, не просто с того, что я вот это слышу, не просто с того, что вот вы вот это можете услышать и вот это можете услышать. Я, наверное, немножечко сейчас заглядываю в медицину, чтобы было понятней сказать на этом языке передать на этом языке, что происходит с телом при определенных познаниях. Да, как бы это ни было смешно, я сейчас говорю не про неедение, а именно о осознании. Когда мы проходим определенные стадии осознания, у нас происходят химические процессы в нашем организме. И я бы хотела максимально раскрыть вам эти химические процессы, насколько я смогу это раскрыть в простом доходчивом языке, в простых, в простых вещах, в простых словах, чтобы вы понимали, что при вот этом осознании происходит вот это с нашим организмом, происходит вот это с нашей кровью, это дает вот в этот орган. Этот, этот орган влияет вот на это, и происходят какие-то процессы. Наверное, я больше пойду вот в этом направлении, наверное, вот так вот мне будет проще вам передать то, что будет происходить с вами. Потому что все наши философские изречения, они клевые, они нужны на определенных этапах. И даже, наверное, не на определенных этапах, а кому-то это очень важно, это очень нужно. Это очень раскрывает это. А кому-то, таким людям, наверное, как я, нужно четко. Вот это, потому что вот это. а Вот это, потому что вот это. Может быть, поэтому и у меня путь такой, вот он вот весь каких вот в каких-то вот заковырочках, да? Может быть, поэтому я в многие вещи не верю, но когда со мной происходят какие-то определенные процессы, я их сначала не рассказываю определенное время, а потом выкладываю вам наверное, в какой-то даже в виде инструкции, да, что происходит с человеком. Но это очень часто не все могу выложить. Я в прямых эфирах, я уже, я уже говорила, потому что прямые эфиры просто закрывают. И когда я начинала говорить про клетки, определенные вещи, некоторые эфиры закрыли, вы это знаете. <связывая> Поэтому, как оно как бы оно не было, некоторые моменты я раскрываю либо на личных встречах, либо на марафонах, которые тоже закрыты, либо на ретритах. Вот. И максимально, конечно же, я вам попытаюсь и в этот раз попробую, буду пробовать раскрывать эти все моменты через наше тело. Как оно будет получаться? Вы уже дадите мне обратную связь. Здравствуйте, Светлана, как вы себя чувствуете? Все в порядке? Да, Виктор, спасибо, все в порядке, все замечательно, только вот вчера приехали со встречи, ездили в Краснодар, в родовые поселения, вот, и там с нескольких родовых поселений в одном собирались ребята, и мы общались, общались у нас... Было 4 часа, то есть 3 часа у нас был оплачен зал, но так как, как обычно получилось, что, как это всегда и бывает, да, что всегда этого времени мало, потому что начались вопросы, начались какие-то свои личные непонимания определенных процессов, которые хотелось бы, чтобы кто-то подсказал, подтвердил, еще что-то. Вот, и, конечно же, у нас получилось в результате 4 часа, 4 или 5 часов. Я, честно говоря, не помню, не очень не очень в этом. Но укладывала я ребятам, как мы ехали, как у нас там кот уже то балдел, то уставший уже лежал там все. Стараюсь быть максимально с вами, но в последнее время очень мало от вас ответной реакции. Я понимаю, что в Инстаграме, э, так как это на сегодняшний день получается экстремистская, да, по-моему, по вот эта вот сеть, организация, или как ее называют, не знаю как, очень мало там народу осталось, и поэтому нет там так такого, такой обратной связи. Я мало выкладываю в Телеграм, я мало выкладываю в Ютуб. Я постараюсь исправиться, но мне нужно очень четко понимать, что насколько это вам актуально. Может быть, вы у вас тоже такая жизнь э, до, до, достаточно бурная, что вам, в принципе, хватает того, что я вкладываю. Мне нужно это знать. Давайте сделаем какой-нибудь опрос. Давайте я сделаю опрос и в Инстаграм, и в Телеграм, и в Ютубе попробуем сделать вот этот вот опросник, составить, чтобы сказали, что интересно, потому что... Так как сейчас есть новое видение, новое восприятие вообще всего, что происходит в этом жизни, в этой, в этой жизни, да, ребят, я бы хотела мне бы хотелось повторить, что вот те изменения, которые произошли, мне нужно научиться с ними жить, потому что это те изменения, когда ты смотришь на человека, на ситуацию, еще на что-то. И ты видишь всю программу. И ты видишь всю программу, помимо того, что ты видишь всю программу, ты очень четко понимаешь, что тебе в нее нужно влазить, это не твоя программа. Это первый момент. И те вещи, которые там... Ну, например, телевизор. Да, у нас нет телевизора. Уже много лет. Но когда там сидишь в определенных местах и где-то есть телевизор например новости я была недавно в определенном месте там а и там просто был телевизор в котором показывали по-моему заезжали когда ехали по-моему заезжали в столовую по-моему там было столовое кафе что-то такое вот и там висел огромный телевизор на котором шли новости и по этому телевизору по которому шли новости ты очень четко понимаешь, ты очень четко видишь этот 25-й кадр. 25-й, по-моему, называется, да? Ах. И когда ты понимаешь, что все, вот настолько все запрограммировано, настолько все это м, сделано не для нас, а м, чтобы мы что-либо делали для кого-то. Иногда становится печально. Да, и 25-й кадр, когда ты смотришь новости, а там в промежутках там сиськи, письки и всякое такое показано для определенных вещей. Ты понимаешь, что ты сейчас очень многие вещи, не все, уверена, что не все, далеко не все, очень многие вещи начинаешь расшифровывать. Когда ты начинаешь их не то что расшифровывать, это а ты их просто банально видишь, и ты думаешь, а как бы, а как с этим дальше. А стоит ли. А что ты можешь тогда сказать это людям, что ты будешь что-то не договаривать, или ты что будешь это? врать? Врать это вообще не про меня. Не договаривать, и ты понимаешь, что в каких-то случаях просто будешь не договаривать. А насколько это будет актуально для меня, насколько это я смогу насколько для меня это будет корректно, лично для меня. Одно дело, когда ты не говоришь человеку, что у него что рядом с ним стоит, что, что, рядом, что с ним сейчас происходит, потому что ты понимаешь, что пока он это не проживет, ты ему ничего не сделаешь. Это его путь, это в любом случае его опыт, это его, это его данные состояния, которые ему нужно пройти. И пока он тебя не попросил, Даже помощи, наверное, это грубое слово. Нет, не помощи. А пока он тебя не спросил о чем-либо, тебя... Харай Кришна. Привет. И пока он тебя о чем-то не спросил, ты понимаешь, что как бы смысл там нет вообще власти. Кто ты вообще такой? Кто ты такая? Кто я такая, чтобы вообще куда-то влазить? Вообще не про это. Но когда ты видишь, что происходит что в мире, и когда ты видишь и читаешь то, что, то, что э, в принципе это открыто это открыто но мы очень многих вещей на определенном этапе не видим, тогда и задумываешься а ты это специально не будешь говорить? а ты это не будешь говорить, чтобы не влазить туда? или ты будешь или я это буду говорить, чтобы, чтобы говорить, что я вне чего-то? И это уже абсолютно другие моменты. И э, я не просто так назвала сегодняшний эфир ⁇ мой мир ⁇ Потому что как относиться к тому, что происходит в мире? Относиться. А Вадим, ты же понимаешь, что я тебе не могу ответить на этот вопрос. Как относиться к тому? что происходит в сегодняшнем мире. Ну, наверное, все, все же я скажу, что что бы ни происходило в этом мире, мы не можем быть в стороне. Ни в каком контексте. Нельзя этого делать. Мы не можем быть благими, такими, что Ой, я вот весь такой вот благостный, я вот весь такой замечательный, я вот весь такой вот хороший, и я постою в сторонке. Это не про это что ты можешь сделать для того, чтобы мир стал лучше. Неважно. Неважно, что ты должен делать. Ты что-то должен делать. Прибраться на улице, прибраться в душе у себя, что-то не навязывая, а рассказывая своим опытом, только своим опытом, только своим присутствием, только своим каким-то примером, что ты делаешь себе, что ты делаешь лучше, начать этот мир менять. Ни в коем случае не оставаться в стороне. Это, мне кажется, самое, самое, самый большой стоп в вашей жизни, когда вы становитесь в стороне, когда вы говорите себе, "О, это не про меня, это вот я нет такой, вот это вот пусть другие что-то делают, а я весь такой вот, я буду весь в благости, в философии полезных каких-то там великолепных явствах, кухнях, в практиках, еще в чем-то, но только не там. Я, я бы, наверное, сказала, что это не моя позиция. Что я делаю? Я делаю то, что я и делала. Я пытаюсь рассказать каждому из вас, что у вас целый мир. Я пытаюсь рассказать каждому из вас что вы и есть те боги, которые не просто так научитесь. Я пытаюсь вам, вам помочь раскрыть свои видения, свое ясное видение, свое ясно слышание, без всяких гору, без всяких эм, каких-то годовых практик, без еще чего-то. Как только вы придете к себе, что такое прийти к себе? Это повернуться к своей душе. Как только вы приходите к себе, как только поворачиваетесь к своей душе, для вас не, нет такого варианта, что хорошо или плохо. Для вас нет того варианта, что понимаю или не понимаю. Вы начинаете без лжи, без каких-то ужимок видеть то, что есть вокруг себя. Но вы начинаете это только после того, как вы сами раскрываетесь. Раскрыться самим – это самое сложное, что может произойти. Что такое раскрыться для себя? Это перестать себе лгать. Что такое перестать себе лгать? Это раскрыть все самое-самое поганенькое, что есть у нас. И это очень сложно, это самое сложное, что есть. И когда мы научаемся это видеть, когда мы научаемся работать с собой, мы видим все, что происходит вокруг нас. И это с каждым разом вы начинаете окунаться в самого себя, все глубже и глубже. И чем больше вы туда проходите, тем больше вы видите те, те ситуации, которые происходят вокруг. И вы уже четко знаете, что с этим делать. Четко знаете, потому что вы живете по душе, а по душе может быть только через светлое. По душе может быть только через свет. По-другому не может быть. И когда вы идете через свет, то э, вы не можете сделать никому плохо. Вы уже начинаете жить по-другому. Насколько это актуально для вас сейчас? Это уже другой вопрос. Потому что от, отваливаются очень многие вещи. Отваливаются те вещи, к которым мы привыкли. В том числе и материальные. Вы не сможете... Спасибо, Вадим. Вы не сможете хотеть какую-то там мега-машину, мега, мега машину, если для вашего удобства и комфортно, будет намного меньше. Вы не будете понимать, для чего она. Вы не сможете желать что-то такого, потому что то, что для вас не актуально. Вы перестанете видеть те вещи, которые цепляют кого-то других. Но вы будете в четком принятии, без осуждения, потому что вы будете понимать, что это их путь. Кто бы вас не осуждал, кто бы не говорил, что вы делаете что-то не то, что-то не так, что-то эм, не те вещи, которые, которые нужны по каким-то причинам для кого-то. Вас эти моменты не будут цеплять, не потому что они не ваши, а потому что вы идете по своей душе, потому что вы четко понимаете, что вы идете во благо. Что такое по душе? Это раздавать себя, это четко отдавать себя каждый свой кусочек вашего нового знания в мир, чтобы там оно развивалось и размножалось. Я не знаю, ребят, насколько я, понятно, вам объяснила сейчас, но я бы хотела как раз сказать, чтобы вы понимали, что такое мир. И, наверное, вот в этот ретрит я не просто буду рассказывать ребятам, что такое клеточки, как мы заходим в клеточки, как мы можем проходить сквозь стены или еще что-то. В это все клеточки да никуда не деваются потому что увидеть свою систему днк увидеть свое строение это необходимо увидеть свое строение это необходимо для того чтобы в дальнейшем увидеть те плотности тем то пространство вариантов которые есть вокруг нас это, это это наше мы это можем видеть и мы это почему мы должны от этого отказываться это обязательно будет происходить, и об этом я буду рассказывать на ретрите – это нужно, это обязательно нужно. Это, это чтобы вы увидели свой род, это чтобы вы проговорили, прочувствовали, прочувствовали, что есть в вас, чтобы вы увидели, откуда у вас какие-то болезни, откуда у вас какие-то болячки, откуда у вас какие-то э, паттерны поведения, чтобы вы четко понимали с какой-то линии, откуда это пришло, чтобы вы поговорили со своим родом. И в этом, конечно же, я, я помогу вам, как это сделать. Я помогу вам, чтобы вы понимали, как это сделать, чтобы вы с этим работали без меня в дальнейшем. Это будет только первый шаг к тому, что вы будете делать. Да, поэтому с клетками мы, конечно же, будем работать, безусловно, на ретрите. Но и на каждом ретрите я сейчас, на каждом ретрите, если меня с этого ретрита поймут, с, моей, с моим новым видением, да, то, конечно же, мы будем приходить к себе как только вы приходите к себе ребят но не просто прийти к себе до да, а психически психологически подготовиться потому что когда вы видите каждый момент что происходит вокруг вас когда вы слышите под звуки, которые идут на программирование людей городах, в больших городах чаще всего, и вы четко видите, слышите этот звук, распознаете. Когда вы видите в любой, в, в телевизоре, в сериалах, в рекламе, еще в, в, в чем-то, вот эти вот 25-е кадры, когда вы видите то, что невидимо глазу, вам это для начала кажется, что это все так, так здорово, «О, я это вижу». Но вам же нужно с этим как-то работать, вам же нужно с этим как-то жить. И об этом мы тоже будем с вами говорить. Как с этим жить? Потому что это все открывается. И ребята, поверьте, вам каждому это откроется. Не просто так вы на этом канале. Не просто так вы идете к этому. Обратной дороги у вас уже нет. Вы все равно будете там. Так, Наталья, просто хочу сказать, как я тебе благодарна за то, что озвучиваешь и подтверждаешь это чувство. Благодарю. И об этом я хочу больше рассказать. Потому что многие многие сейчас говорят о тех вещах, которые которые очень интересны, которые очень познавательны, которые очень увлекательны. Какие-то даже мифические вещи. Их смотришь, их завораживаешь. Но они вас не приводят к определенным состояниям честности, не приводят вас к определенным состояниям раскрытия. И... Такие люди тоже должны быть, безусловно. Нас нужно же как-то рас... как-то себе сделать какую-то паузу, наверное, так, я бы сказала, да? Вот. Но я все же, наверное, про то буду говорить, как вам приходить к себе, потому что когда вы приходите к себе, вы видите все, что происходит в вашем мире когда вы идете на единение с самим Собой не на разъединение, только на единение, когда вы идете на единение с самим Собой, у вас происходят глубокие вещи, и, наверное, я и буду рассказывать, что такое единение с самим Собой, что такое не разъединение с самим Собой, что такое выход из тела, это одно, а когда ты можешь соединиться со своим телом то это уже абсолютно другие критерии когда ты можешь жить в своем теле видя все что происходит за твоим телом это уже совсем другое когда ты четко понимаешь что все что дано тебе в этом мире что у тебя есть в этом мире вот скажите что у вас есть в этом мире дети семья муж работа жена Дом? Ничего. В этом мире у вас есть единственный дар, который вам дан в этой плотности. Единственный дар, который вам дан в этой плотности, это ваше белковое тело. И это белковое тело нужно привести в такое состояние, чтобы перейти на следующий уровень. Вот какое вы его получили, я не говорю, что оно должно быть маленькое, с гладкими пяточками, да? Нет. Вы получили абсолютно здоровое тело с абсолютно открытой памятью. Доведите это тело до такого, Сделайте его абсолютно здоровым, с абсолютно открытой памятью. И потом вы будете решать, покидать вам это белковое тело и идти в следующую плотность без него либо оставаться в этом белковом теле. А личные вопросы можно задавать или будет не в тему? Задавай. Откликаться ваши слова очень приятно, успокаивающе. К вам. Благодарю, благодарю. Да, Вадим, задавай вопросы. Когда вы научитесь, ребят, понимать, что все, что есть, в этом, в этой плотности, вокруг вас, внутри вас, за вами, это только ваше белковое тело. Только после осознания этого вы будете понимать каждое мгновение, насколько вам... К вам повернута вся Вселенная. Сколько вам вообще повезло, что у вас есть дети, что у вас есть муж, жена, что у вас есть дом или еще что-то. Это познается не в сравнении. Нет, ребята, это не в сравнении. Это познается только после того, как вы понимаете, что у вас ничего нет. Если в этот момент рядом с вами есть ваш ребенок, какое-то счастье, а если в вашем мире есть любимый человек, какое-то счастье, это будет только мгновение, потому что следующее мгновение этого может не быть, потому что вам больше ничего не принадлежит. И когда вы отпускаете абсолютно все, когда в вашем мире есть только вы сами, Что с вами начинает происходить? Когда это идет не от головы, а когда это идет изнутри? Попробуйте это ощутить. Какой ваш вес и рост? Вес я не могу сказать, я пока не знаю его. А рост метр пятьдесят восемь. Как нам повезло, что у нас есть Спасибо. Мне очень приятно такое слышать. Ребят, задавайте вопросы И завтра в закрытом клубе Я проведу эфир Как раз по белковому телу По белковому телу И попробую вам более подробно рассказать там именно ощущение состояние и восприятие как только вы поймете что у вас есть это только белковое тело и больше ничего как мне ребята пишут там вот это цвета вот вы в этом кресле там что оно там такое-то или такое то это не мое кресло. Ребят, у меня нет вообще ничего. Точно так же, как у каждого из вас. Как услышать свое высшее «я»? Поворачивайся к себе. Ты его слышишь постоянно, но ты всегда включаешь ум. Ребят, давайте самый простой, самый элементарный такой, не знаю, практика, любят люди, слово «практика», да? Смотрите, самая простая практика, которая вам пригодится на всю оставшуюся жизнь, когда вам не нужны будут никакие гадалки больше, никакие предсказания, ничего, когда вы четко будете знать, хотите. Смотрите, есть такое единственное состояние, которое собирает наша душа. Душа наша, это наш стержень, это я. На стержень на нас, на наш, нанизывается наше тело белковое. И все это закрепляется сознанием. И когда мы это все три компоненты видим, у нас идет осознание всего этого. И вот в этом осознании всего этого мы находимся только в этом состоянии, находимся в потоке. И Когда мы находимся в потоке, у нас есть только, только знания, у нас нет уже информационного поля, у нас есть только знания, тотальные знания. И мы очень все стремимся, да, многие стремятся за знаниями, вот. и когда мы хотим услышать свое высшее Я, для чего? Чтобы узнать знания, знание чего-либо, вот. и знание чего-либо, неважно, что это, это твоего рода, это каких-то других миров, это той жизни, которая находится сейчас, это элементарных каких-то вещей, ехать мне туда или не ехать, неважно, хоть чего, и вот эти вот три составляющие, нас собираются только, когда мы еще не привыкли быть в моменте, все время. У нас они собираются в одном мгновении, сразу же, при громком зву звуке, любом громком звуке. Упала кастрюля, пробежал кот, там еще что-то, и вот этот громкий звук нам сразу же, оп, и мы собрались. Все, наверное, знаете это состояние, да? Все, наверное, его слышали, видели, ощущали. Когда что-то там такое происходит, ты раз такой, о, что случилось? И если у вас появляются вопросы для самого себя, что нужно сделать? Задаете какой-то вопрос. Ну, например, там, а нужно ли мне ехать туда-то? Хлопок. И у вас первые три секунды приходит ответ, который принадлежит только вам. Первые три секунды после... Громкого звука после хлопка мозг не подключается. После трех секунд вы уже начинаете интерпретировать. Ой, да нет, я все-таки не поеду, вот туда нужно заправляться, машина не та, погода не то, одежда не та, там еще что-то. Вы можете уже все что угодно сделать после трех секунд. Но первые три секунды, неважно, обращайтесь вы к своему роду. Род, хочешь ли ты со мной разговаривать? Сразу же ответ. Нужно ли мне ходить туда? Нужно ли мне быть с этим человеком? Все. Первые три секунды после хлопка – это истинный ответ знания. Пользуйтесь. Никакие гадалки вам после этого больше не нужны будут. Вы можете проверить. Проверено это уже миллионами людей. Ну, не миллионами, конечно, у меня еще не было миллиона, конечно. Вот, я думаю, что... И без меня уже проверено это. Многими-многими, абсолютно. Вот. Поэтому, ребята, это самый простой способ. Все-все-все на самом деле очень просто, как я всегда говорю. Просто нужно находить вот эти вот простые моменты, простые вещи, простые истины. И простые истины всегда находятся в вас. Если есть вопросы, задавайте, я еще отвечу на вопросы. Если нет вопросов, то мы тогда с вами увидимся завтра в закрытом клубе. И, конечно же, увидимся на, на ретрите, на марафоне, который уже 6 числа, по-моему, будет, да, 6 декабря уже будет марафон. И, конечно же, в Питере, ребят, я вас жду с огромным-огромным удовольствием, потому что так душевно, как прошла встреча в Москве, но это первая встреча, это первая выездная такая прям целенаправленная выездная встреча, да, была. Вот. И для меня было, конечно, очень приятно Что пришло столько людей И в первый день, и во второй день Для меня это было очень приятно Поэтому, конечно же, жду вас в Питере Считается, считается ли, что я имею белковое тело Если клетки отмирают и создаются новые? Конечно Ну, Но смотрите, ребят Клетки создаются, отмирают новые Класс, Светочка, благодарю, Спасибо, Ольга. Смотри, клеточки же они твои, они же никуда не делись. Но здесь уже другой вопрос. Мы же все регенерируем, и клеточки у нас постоянно регенерируют. А вот какие клеточки у вас регенерируют? С какой памятью, с какой генетической памяти они вас генерируют? С какими заболеваниями они генерируют? Как вы их запускаете? Вы их вычищаете, вы их обновляете, или они самопроизвольно несут ту программу, которую вы запустили, и с каждым разом они несут вам старость? Что несут ваши клеточки? Как вы с ними работаете? Умеете вы с ними работать? Умеете вы их перезагружать? Вот это уже ключевой вопрос. И вопросов пока больше нет. Ребята, обязательно с вами поболтаю. Я. Пишите свои вопросы. Давайте сделаем следующий эфир, следующий вторник по вопросам. Привет, Арта. И на следующей неделе сделаем прям эфир по вопросам. Я пройдусь по вопросам. Если будут дополнительно, то я обязательно...